Uh, всех приветствую, сейчас я расскажу о майнинге на GTX 1070 Маню я, естественно, из-под HiOS uh, Сама 1070 в небольшом таком лайтовеньком разгоне uh, Версия у меня, кстати, Foundry recitation, так что это далеко не лучшая версия uh, Собственно говоря, по температурам у меня они относительно неплохие 55 градусов, 56 для турбины, находящейся в комнате, это довольно хороший результат. Давайте перейдем все-таки в сам HiOS, и я вам расскажу, насколько там все хорошо или плохо. Какие настройки я выставил, и сколько из них доходит до пула. Вот мы переключились на HiOS. В принципе, на GTX 1070 можно майнить две монеты. Это эфириум. И Fira. Вот. Сейчас актуальна эфира. Я какое-то время посижу на эфириуме. Если эфириум не поднимется хотя бы до 2.7, то переключусь на фира. А теперь давайте я скажу о своих настройках. Полетный лист. И сейчас, как вы видите, я маню две монеты. Первая монета это эфириум. Она лежит чисто на GTX 1070. Ну, я вам сейчас ее расскажу. И вторая, думаю, многие заметили, это Verus Hash. Она манится чисто на процессоре, чисто по калькулятору будет видно, что Verus Hash гораздо прибыльнее, даже Monero. Но проблема в том, что Verus Hash невозможно реализовать. То есть сейчас, если вы решите поманить Verus Hash, вы не сможете вывести на Binance и получить свои деньги. Так что это такая некая инвестиция на будущее. Перейдем к моим настройкам. Монета Эфириум, Binance кошелек pool Binance, Майнер. В принципе, для 1070 я заметил, есть два хороших майнера. Это NB Майнер и T-Rex Майнер. Конкретно в моем случае NB Майнер почему-то работает лучше, постабильнее. Отсутствуют неликвидные шары. А вот с T-Rexом ну, все не так классно. В качестве твика я использую Memory twick 1. Из-за моего относительно агрессивного разгона и температурных показателей вот уже 65, у меня частенько бывали неликвидные шары, причем на двух майнерах. На MB-майнер я знаю этот фиг, Memory твик, Memory Twick 1, я его применил, и сейчас у меня все хорошо. Разгон. Думаю, он вам очень сильно интересен. Разгон у меня довольно простой. 215 по ядру, 500 по памяти, и вентилятор зафиксировал на 75. Никакого у меня даунвольтинга нету, потому что это роняет хэшрейт. А, ну, господи эти, 15-20 Вы искренне считаете то, что они что-то решают? Я думаю, нет. И самое главное, я выключил подсветку, потому что подсветка лишний раз нагревает мою видеокарту. Мне этого не нужно. А теперь давайте перейдем к статистике. Сколько майнит, сколько приносит, и доходит ли вообще этот хешрейт до пула. Как вы можете заметить, мой средний хешрейт это 28, последний момент чудо 29, ну, неважно не важно, он любит так скакать, это в пределах нормы. Переходим, к мой байнанс. за вчерашний день я манил даже чуть больше, чем обычно, я бы даже сказал в районе 16 часов, копируем результат, и 166 рублей. При курсе долларов 75, это 2,2 доллара. Это относительно средненький результат для 1070, то есть ни больше, ни меньше. За другой день, где я манил всего лишь 8 часов, у меня доходность ну, меньше доллара. За другой день, который уже 12 часов майнился мой компьютер, это 110 рублей, что в переводе на доллары это у нас 75... 1,5 доллара. 1,5 доллара пока я был в школе, пока я ездил туда-сюда. Просто потому что очень даже неплохо. Я напомню, это мой основной компьютер. HiOS находится на флешке, я думаю, вы можете это увидеть. И такой маленький пассивный доход для школьников. Включил, пошел в школу, вернулся, поиграл. На ночь ставишь money. Очень удобно, очень классно. Рекомендую всем. Теперь давайте поговорим о Фиру. В качестве алгоритма у Фиру это МТП. МРТ многие могут почитать. Хэшрейт. Ну, относительно неплохой, учитывая, что это всего лишь 10.70. Это почти 2,5 мегахэша. До пула, кстати, доходит... Ну, в принципе, 2,6 доходит, ну, где-то так, да. Теперь давайте поговорим об общей доходности. У меня есть картинка, да она датируется всего лишь 17 апреля, но все-таки, то есть в принципе за 12 часов мы получаем 0,11 эфира. в плане рублей. То есть я напомню, это 11 фира за 12 часов, то есть это 86 рублей, либо получается доллар с чем-то. 1,15. 1,15 доллара в день у нас получается 2,3 доллара. То есть прямо сейчас у меня эфира майнит 2,3 доллара, если прямо вот вообще каждую копеечку считать. А эфириум 2,2. То есть ну эфира в данный момент у меня выгоднее, я переключился на эфира. Теперь давайте обсудим пул. В качестве пула я выбрал 2 майнерс, у него комиссия всего лишь процент. И это был довольно жесткий выбор, потому что я хотел остаться на эфириуме. Но эфириум менее выгодный, чем эфира. И тогда мне на помощь пришел 2 В чем его суть? Тут комиссия 1%. И самое главное, при переводе денег с 2 пула на Binance кошелек, комиссии нету. То есть это по сути как майнить на Binance кошелек. То есть раз в 12 часов ко мне будет прилетать 0,10 эфира на мой Binance кошелек. То есть я их получаю, я получаю свои рублики, и я в принципе счастливый. В день, прямо здесь и сейчас, это 2,3 доллара. Возможно, когда вы смотрите, эта цифра будет равна 3 долларам. Когда я делал скриншот 17 апреля, это было, получается, 1,8, 3,6 доллара ну неплохо тогда. Эфир, по-моему, на тот момент приносила лишь 3 доллара. То есть тут в плане выбора эфира все очевидно. Теперь поговорим о некоторых нюансах майнинга эфира. Дело в том, что эфира сам по себе алгоритм довольно горячий. То есть, видите, 70 градусов. При этом потребление видеокарты на целых 10 ватт больше. То есть, если эфириум у нас такой некий чип памяти-зависимый алгоритм, то эфир, он чисто вот на чипе манится. И многих это может, в принципе, остановить. Потому что сам по себе алгоритм э выходит горячий, требует больше, нагрузку на сам чип больше, а выход на уровне эфириума, ну чуть больше. Сразу говорю, сам э по себе эфир, он не под AMD. Он под NVIDIA. Вот, то есть если у вас какая-нибудь условно RX 470, то даже не думайте о переходе на эфир это будет э, неликвидно. В вашем случае будет проще либо остаться на эфириуме, либо перейти на ETK. Не больше, не меньше. А, судя по картиночкам, да, сам TRX майнер показывает мне о хэшрейте в 2.45. По поводу майнеров. И других настроек. Тут все просто. Я выбрал монету Fira. Кошелек э -э, Binance. пулту to Miners. Miner T-Rex. На самом деле выбор небольшой. Я решил все-таки остановиться на T-Rex. И он относительно простой и хорошо работает на Nvidia. По поводу дрейдж сказать ничего не могу. Теперь давайте перейдем к разгону. Я еще раз напомню, что Fira больше чипа зависим, то есть ему от разгона памяти не горячо, не холодно, а хотя нет, горячо. А повышается энергопотребление, что в нашем случае это плохо. Сделал все просто. Чип 215, обороты 78, подсветку выключу. То есть давайте вкратце подытожим. То есть эфириум, прямо здесь и сейчас, сегодня 28 апреля, приносит мне 2,3 доллара. В то время как Эфириум приносит мне 2,2. Стоит ли этот переход того? Честно говоря, ну, не думаю. Единственный раз, когда можно будет об этом задуматься, если э, разница между данными коинами будет достигать, я бы даже сказал, 4, э, 4 десятков долларов, то есть 40 центов. Только тогда вы можете задуматься о переходе на эфира. Ну, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующий раз я расскажу о Верскоине, о майнинге на процессоре и стоит ли это того.